Oh, всем привет, меня зовут Макс Риск, вместе с вами мы поиграем в Дину Аджи, только подпишись на канал Макс Риск, заходи под этим роликом и под каждым этим роликом, даже под этим, дай оставь. ставь, закреплен в комментарии, у нас есть социальные ссылки, заходи тоже, а там классики, итог, лайк, канал, вк, инстаграм и все остальное прекрасное, переходим к просмотру, да я тут немножко поиграл, так скажу, Ну а что мне понравилось, и да, все кайфуем, да, тут можно сразу выйти вот, тоже сразу бывать идут например сюда вот третий говорят, что тут слишком сильно год хорошо новости мой лорд хороший новости мой лорд сейчас может музыку чить вам нет Хорошие новости то что их мало нет знаете музыка так нормально так значит конкуренты задействованы знаете, то вот так делают. А, тут, а, тут то есть вообще нет? А, тут, ладно. Все. Может сэкономить? Потому что тут ничего не вижу такого сильного. Все, поведом Отлично. Награды. потому ну, там уже пехота идут. то есть вот я так думал что это такое это реально что такое О. отлично воююю болельник можно еще раз призвать а тем более на секунду. слушайте тут еще время нужно успеть то есть нужно на максимум на максимум я понял по на базу там и но не все нужно просто по пополно программить переобой наблюдать Я уже появился он наведется больше больше сил больше когда на камней так время 20 секунды есть Давайте 25 секунд сможет заработаем да, дискорд, канал, описании. так дискорд с постной канал описание типа О, хорошо Играем. прокачку там всякое есть такое а тут только добыча Грейп. 10 а тут тоже все хотят 110 Ча он нравится О На <ч -как> прокачать на время ну, ладно. Пойдем в арену Но если постараться, то будет поприкольнее. Кстати, с вообще очень шикарный тиман. Я начал говорить. Вот эти вот могут напасть на нас. Если не будут двигаться, то, -то нужно выдумать. Всем можно пока что время идет, поэтому нет нет времени для покашин. Смотрим. Идут атаковать. Давай тактика прекрасно на время потеряли но ладно мы так увидим их всех не будем сдаваться не сдавайтесь ой гонгом красавчик тактика рабочая там пару минут потеряли но за это все мы победили но нельзя фен тактику используйте такую вот, тактику смотрите ролик и знавайте новые тактики так скажем да, у нас пишет то что дно ну. еда на, берем еду вперед. вперед так тысяча у нас что есть как начать прокачки чего то качать война это база прокачать давай все. 5 минут отлично бой так давай сюда вот а потом уже снимем Давай. смотрим закатка ну, ясно снайпер сначала все время пошло понятно думаю. прям столько дефа копаться уже нападает нормально нормально так Воля нам все победа лично забирайте рисую 20 секунд и нам хватит на это все так когда когда мы побеждаем что одно получается 2 секунды в кармане поэтому тактика такая нас все воруйте все воруй уже фу пишется у нас по кушанию фу вау я такой не а вот на кушать на здоровье так скажем фу то что тогда делать бро камни для прокачки а вот еда капец сколько у нас еды Что делать с этой а, даже уже не вот такое че, две камни ладно да, хай будет так давай давай сюда вот а. Этот чувак сильный говорят ну тогда давайте вот так вот а что если они потревожат кстати мне интересно что будет? Знаю. твою магнитолу. Уже видит, видит так скажем. Ну вы блин, команду. С командой тут квач, что за, блин. Лупость, а? проверит очень больно больно мясо забудем конечно же да ну конечно тратить можно столько да, хочу просто мне на время да ну давайте на время потому что реально у время хватает. Более будет ставим для... для врага да ну что пойдем в бой посмотрим а чё, можно так? А, да, играла. Да. Не, спасибо. Значит, друзья, вот такая вот игрушка. Ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канала Да. Карта. Есть. Файчел. еще. но рулетка. Ну и ждем. Когда они подведутся и станут. Взяти мои новые, новые игры. Она тоже похожа на эту думаю, будет. И это игре а, год. И один меня скачивает. Так что ждите мою. Всем удачи и пока.